Приятного просмотра. Шла пятая неделя. Коронавирус. Коронавирус на изоляции. Сергей Зарос, как <смех> Бирюк, <смех> малыш подрос Сергей Зарос. Так, ну что, поехали. Значит, смотри, что у нас тут есть. Интересного. Из интересного у нас тут вот что. Так, только вот я не знаю, он свел все до конца или нет, да, свел. Да, свел. Да, свел. Давай смотреть, прибыл. Прибыл тут у нас получилась вот такая. Вот такая получилась прибыл. Получается 700 минус вот эти затраты, которые нужно еще понести, да? М -м -м, так. Ну, а а такое, затраты 100 тысяч. Это что такое? Ну да, кстати, вот. А, ну вот, у тебя они не определены. Открой вот этот столбик еще раз. Вот да? это? Да, да, да. Вот, видишь, у тебя процент по кредиту нет такой статьи. Попробуй списка выбрать. Нет, вот где у тебя прям процент, да. Ага. Вот. А, Ты... да, возврат, да, да, да. Я возвращал деньги, то есть я занимал их. Угу. Сотку не возвращал. А чего он сотку провел, что ли, как поступление? да тогда нужно будет получается в настройках вот этот возврат кредитов его сделать то что ну типа вот бизнес и вывод из бизнеса он неправильно сделал Ну подожди а сейчас вот здесь ну как бы это неправильно потому что у нас 2 500 у нас таки прошло 2 Ну. Вот. я как бы еще сотку вносил подожди а как это должно быть? Как это будет отображено здесь? Перевод, что, приход или как это внесение? Как это будет? О, да, какое-нибудь внесение и тип расходу. Вот в бизнес типа нужно, идти, типа того, что не Я сейчас хочу. Посмотреть. А по сумме 100 тысяч? Те сотки отфильтрую. А я вносил двумя по 50, вносил. А Значит, полтора Ага, нет такой. Сумма. а больше нигде фильтров не стоит не не, не, не это не открывание в коем случае так сумму да вроде ничего нигде не стоит сделать колесиком поверти просто там ну возможно на другом формате каком-то просто и все А подожди, прогрузится, потому что, видимо, нагрузка до хрена. Вот, да, прокрути вот этой вот челночком вот этим. Ну, и самый низ, наверное, что там у тебя. А, вот получение кредитов и займов. Вот было. Да. Заходи в настройки вот сейчас. Так, он интересно это провел? Вот ниже, где это статья. Да, получение кредитов и займов у тебя все правильно. Вот в бизнес. Угу. Вот, а вывода из, ну как бы такого же вывода из бизнеса нету. Вот ниже пролистай. Ну да, вот. И возврат кредитов и займов. То есть тебя вот этот вывод денег из бизнеса надо сделать. И ну. Что сделать сейчас? А, зайди возврат кредитов и займов от фильтру. Нет, ДДС. Прям статью найдет у возврат кредитов и займов. Вот она. А, ну все, я тогда переделаю вывод денег из бизнеса, просто и все. Угу. Угу. Ну, все. Ну-ка, а убери все фильтры, давай статью посмотрим, были у нас еще там что-нибудь, вот такая статья по кредитам. Возврат кредитов и займов? <связывая> <связывая> так, так, держи, держи. Так, включи. Нет, нет. нет. Угу. Ну, все. ну, все, тогда. Давай заходи в прибыль туда, обратно. А, вон, все равно 50 какие-то стоят. А, еще не подгрузилось, да? Все, лучше убралось. А, нет. А подожди, я неправильно понимаю, или же вот эти 100 они должны сейчас были появиться вот здесь чистыми или нет или это сюда вот, не относится видимо тогда сделали так что это типа не влияло финансовые затраты не влияет на эти ну что финансы это вообще редкое твое ну, в твоей штуке должно быть хрень ну вот ну тогда вот 4 да. 2500 сделали из них прибыли получилось 940 ну, у тебя это... то, что еще в этом месте налогов больше, ну а. то есть как бы еще налоги не доп... ну, переплатил. А вот здесь почему 740? Как-то оно по-разному считается, да? А потому что ты, ну зайди в прибыль. Ты же еще какие-то затраты не понес? Прибыль у ну, нас да. а, чистыми 714. Okay. А вот это вот налоги, смотри, вот здесь. Но. Это не совсем верная история. Ну, как бы я же заплатил налоги за прошлый период. Какой? Ну, смотри, у меня, первых у меня списали здесь налог за четвертый квартал 2019 года. Сколько? Ну, половину. Вот там, считай, 110-112. Да, и сколько же еще проинкассировали, ну, то есть, и столько же еще сняли по ошибочной инкассации. Ой, не инкассация, а инкассовую. То есть, они прислали инкассовые и списали у меня еще эти банки. То есть, они у меня как бы пошли авансом за, за первый квартал. Понимаешь, да? Ну, то есть, ты типа, вот где у тебя налоги написано, 125-45, и это как бы вот упадут туда они. Вот Ты запланировал налогов, вот видишь, заплатить 39-я строка. Да, вижу. То есть вот эта вот, получается, часть тебе не нужно будет платить, потому что ты уже заплатил. Эта часть не нужно, нет, ну тут, нет, тут УСН еще присутствует. Тут не только форты. Тут же еще и УСН. Ну давай, а что тебе ее, получается, разделить? Зайди в ДДС, давай ну, посмотрим эти суммы. Ну и вообще, вот давай, э, сейчас, Серега, вот эту сразу я тебя научу править. Вот зайди в прибыль. Вот, выбери, где налоги. Видишь, у тебя красная стоит. То есть у тебя нету сейчас налога на прибыль. Выбери там э, налог УСН, да, например. А ставь строчку чуть ниже. Ну, ну, как бы, да, вот здесь вот. Ну вот, и скопирую вот этот налог УСН полностью, строку. Всю, да, ага. Вот, окей. Ставить. И здесь выбрать налоги на фот, то есть ты получается налог около 8 рублей что ли заплатил? Что за? Да, налоги на фото ты заплатил 225 тысяч. Тут 8 рублей. Давай. Ну, это неверно выбрано. Видишь, не шарит. Это было все налог на фото. А ты за счет налога на фото сам не можешь уменьшать? Нет. Окей. Ну, короче, вот где вот эти красные у тебя, лучше вот так делать, чтобы мы, хоп, на фото. Так, и давай тогда, получается, заходи в ДДС. А выбираю... тут это сейчас, как это вот, посчитать, правильно? Давай, давай, еще заходи в ДДС. Выбирай на ну, налог на фото. Так, ну, что здесь? Ну, вот где у тебя эти суммы, получается, которые были? который ты несколько раз заплатил. Я не повторность тебе забраю. Ну, а ну хорошо, у тебя есть сумма, которую мы заплатили за четвертый квартал. Сумма прям. Вот смотри. Ну короче, вот это я сам заплатил, да, вот, 25, вот, 18. Вот заплатил. Ну, пение, возможно, сам заплатил. Так, так, так, так. Вот это. Вот это. Вот это, да? Вот 127,853. Это я сам заплатил, да? Давай 127 853, 50. Да, запишем. 127,853,50. Да. А теперь смотрим вот по решению о взыскании. Да, то есть они с меня взыскали ту же самую цифру, плюс-минус, ну там за небольшим. Вот. вот. 98-105 они с меня списали еще. Это то, что у меня уже было оплачено и то, что пойдет, так скажем, ну, там, в оплату первого квартала. И, и, и мы, получается, что тогда с тобой сделаем? Вот эти вот 120 Это за четвертый квартал ты заплатил? Да, за четвертый. Ну, тогда их надо дату начисления сделать декабрем. Дата начисления. Вот здесь 31, вот. 12, 19. Да? да. Так, так. Давайте сделал, да, получается. Все. А? Сделал, да? Ну, вроде поменял, да? Ну, вот, поменял дату начисления, поменял. Все, давай сейчас даты начисления отфильтрую пустые. Вот сейчас с этими надо разобраться. А эти налоги на вход на какой месяц заплатил? Садись. Ну, они у меня по сути будут на 31 марта. Ну вот так-то правильно. Но ну, не все. То есть что-то на март, что-то на февраль, что-то на э, этот как его называется Или январь, февраль, март? Ну, январь, февраль, март, да. Mm -hmm. Я понял. А смотри, вот где прибыль у тебя? Зайди в прибыль. А, вот смотри, ты здесь, получается, вот планируешь налог, да, получается? Налоги с планирования 125 и 45. Ну. Вот, сейчас заходи в БЖТ, бюджет планирования. Бюджетирование. Вот смотри, ты же здесь э, на фот какие-то штуки заложил. Вот на февраль, например, 65 тысяч. А -а -а, потом, что еще? Ну данные Ну, у тебя 65 тысяч только получается на, этот, на февраль. Ну, это то, что я сделал. Марта я еще не сделал, да? То есть нужно... ты эту же сумму да. будешь платить, получается? за этой же суммы, да. То есть этой суммы не будет, получается. Какой суммы? 65 тысяч. Я, получается, ее заплатил. Почему ее не будет? Ну, смотри, а, а у тебя сейчас условно, да, вот эти 127, они улетели на декабрь? Да. 98 у тебя сейчас фактически стоит оплачено в марте. Да. И из этих 98 ты еще, еще раз прибавляешь 65, как будто тебе еще раз надо заплатить. То есть они как будто два раза учтены. Ты по факту их заплатил и как будто ты еще раз их заплатишь. Ну, условно, вот, допустим, платеж э, за, ну, за февраль ты уже сделал вот и, вот этими 98, правильно? Ну, да, правильно. То есть мне эти 98 надо, по сути, раз, ну, я не знаю, как это, математически или как. Если правильно это, чтобы делать, это надо взять, вот эти 65 я же взял у бухгалтера, так, надо взять за январь данные у нее, сколько она фото налогов возникло в январе, и за март данные взять. Их, соответственно, начислить на январь, февраль март. А, а те деньги, которые я заплатил здесь, да, сейчас 98, ну, не знаю дальше, как быть. Отнести там на, ну, отнести короче, куда-то. Ну, да, а ты на этот, получается, на март запланировал расходы, да, получается, по налогам, вот УСН, Получается, телефонет, это я обычно... запланировал и то, знаешь, как бы так-то в при, при, приблизительно. No, no, no. а ну, но. А телефоне ты что, еще не платил? Вот этот нет, интернет не платил еще. У меня, у меня по факту. А почему тогда налог еще вот этот фот не, ну, не запланирован? Не запланирован еще, потому что бухгалтер данные не дала только сегодня, я еще не успел занести. Вот так должно быть, и вот так должно быть, и вот так должно быть. Вот так должно быть. Ну да, в январе тоже должно что-то быть. А, и все, у тебя, у СЭН, там все заплачено в январь. Ну да, и у меня что-то оплачено. И получается, что это что-то оплаченное, да, то есть оно должно как-то теперь раз, ну, размазаться. То есть, оно, ну понятно, что там я заплатил за декабрь, а тут я заплатил, ну получается, там 98. То есть чай закрыт и март, а остатки там раскидать там, ну, туда-назад. Так что ли? Ну да. А из планирования убрать вот эти, чтобы они у тебя несколько раз не повторялись. Убрать планирование, сумму, короче, которая. Ну да, да, я тебя понял. Чтобы я его... не, там, не фигурировал. Да, я тебя понял. Короче, там получается, вот там суммы идут, ну там сколько из них, их, короче, относить э -э, туда, остаток добивать как тем-то, что нужно оплатить. Ну да, я понял, Да, я понял. на планирование, да, остаток, который нужно тебе. Например, ты сейчас все подобьешь. Даты начисления сделаешь, допустим, там, на февраль, например, 65 тысяч, то, что упало, на, на январь, там, допустим, 30 тысяч, вот что-нибудь такое. И остатки, ну, забьешь, сколько тебе за февраль надо осталось заплатить и за март. Да. А будет более точно. Ну, и ОСН, чтобы она тебе точно за февраль дала. И, а март, она, видимо, тебе а точно. ОСН, она мне точный, ну, как она мне даст? Ну, я вот 2% считаю, но это так где-то и будет, наверное. Хотя УСН, хотя УСН она мне за первый квартал сведет, ну, как будто нету прибыли, ну, то есть к нулю, ну, то есть у УСН у меня тут не, ну, не возникнет, хотя она у меня возникнет потом дальше, потому что ноль нельзя сдавать, все равно. А, ну, то есть ты 2% считаешь и считаешь нормально как бы типа. Да. Окей, а там 60 тысяч, это что, почему 60 тысяч ты? Потому что там выручка больше. Примерно. А, я понял. Ты 50, 50. Угу. Ну, все тогда нормально. Там получается прибыли у тебя считается еще заработная плата. Но заработная плата у нас по этому идет тоже. 2536. А, 2536. Да, все верно. Все правильно. Только сейчас подожди. <пост 9 women> угу. Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну да все верно. И получается то, что у Николая возникает еще небольшая, небольшая, небольшой хвостик. <по actress> да, там этот хвостик, там это главное, чтобы он к основному хвосту бы <основной> <tips> упал, прекрасно. Да, сейчас заработаем, пойдет угу. ну, ну, более ну, детально зато сейчас посчитаем. Вот. А смотри, еще вот по зарплате, например, ты за февраль 72 не доплатил, получается, за <говорит> Заплатил, как не заплатил. <говорит> они тут еще висят? <говорит> а я не знаю, почему они <говорит> Вот, а за в по тому. Вот у нас есть февраль, вот это вот что за трибуха? А, ну вот, шах не заплачен, Борисенко не заплачена. Да, да, да, да, да. Это все, что? Черт... За февраль оружие оплачено, я не знаю, что это здесь такое стоит, с этим надо разбираться. Да, потому что это на конечную прибыль там, видимо, влияет. А вот. mm -hmm. минимум да, у тебя. 5 тысяч. А, ну понял тебя, да, то есть разобраться. Нет, здесь все оплачено, вот за исключением Шах и Борисенко. Ну, то есть это 55 тысяч. получается, а тебя стоит 70. -то. Пса тоже надо прокинуть, чтобы у тебя он нулевой везде. Mm -hmm. А Март у тебя все четко, да, получается? Mm -hmm. Ну что значит все четко? Вот сколько должно быть, да? Это так и есть, да, но у тебя, смотри, вверху были переплаты, там, где минус остается, их же сюда надо как-то, ну, тоже зачесть. Ну, да, да, я сейчас буду проверить все. Да, то есть, ну, он должен как бы в ноль вбиваться, и тогда он там в прибыль более четкую тоже покажет. Ну, да. Сейчас они сюда пойдут. январская, январская зарплата еще что висит. Январская зарплата, кто висит у нас? Борисенко, за январь может быть? Или может быть? За январь. Нет, за январь не может быть. За оплачивали. Ты тогда вот это можешь где вручную скорректировать, чтобы здесь все по нолям было? Ну, тут то точно не нужно. Что... 15352, она же за январь. А что за дела? неправильно посчитали, что? Ну-ка, сейчас посмотрим. Интересные. Такие. Я же получал эти бабки, я же точно помню. На январе она приходила, их их Ну Вопрос по ЗП, пока видишь, у тебя январь, февраль, март накопился, ты вообще туда не смотрел, пока движуха шла. Сейчас как бы есть прекрасная возможность всеми все подбиться, чтобы мы понимали а, фактически вот эти хрени. Тут уже на минус мы вышли. Там потому что перерасход. Ну, все понял тогда, что нужно с этим разобраться, а эти получается отсюда удалить. Да, я теперь понимаю. А, а смотри, вот это налоги с планирования. Ты, ну, как бы их убираешь, ну, в планировании получается. Да, да, да, я понял. А смотри, я что не понял. Нераспределенная прибыль это что такое? Ну, ты как бы заработал денег, а потом дивиденды забрал. А чистыми с учетом БДЖТ, это откуда считается? Ну, это получается, вот ты заработал 40 тысяч, получается? И 3, 3 мне 3, еще не подниму. брал, да, еще. Ну, 4. как бы плюс 3, то есть ты больше выплатил зарплату с мотивацией, условно, за январь. Я понял. То есть вот эти три как будто тебе должны. То есть ты заработал 40 и еще 3 тебе должны, условно, за зарплату. Так, ну ладно, хорошо, с этим понятно. В общем, я запланировал апрель. Но. или я запланировал вот таким вот образом и в принципе мы там где-то 1400 можем выйти за апрель даже что а будет? По затратам что-то будет ну как бы это минус да будет ну по затратам короче а ну вот здесь нам согласовали 174 тысячи угу. ну и на электричество будет какое то да то есть потом у ну, содержание пока поставил пятнашку хотя не знаю там что там пятнашки угу. хер его знает Тут два, ну вот, короче, короче вот примерно как-то так, да, там запланировал, короче вот примерно как-то так, транспортные и УСН мне нужно заплатить, но это получается УСН не текущего периода, а это УСН за девятнадцатый год еще будет. Нефигаты это это третья часть, только мне миллион двести надо заплатить. Вот. Ну и, короче, где-то вот мы можем выйти там на вот на, тысяч, на 350, на 400. По сути, надо только 50 клиентов. Сейчас факт тут не считается, хотя по факту работа ведется. А, да? То есть, это, вот, да? Мы их просто не проводим по кассе сейчас. Я еще Максу не дал указания по этому поводу, как их здесь заводить. Я понял. А это... Ну, я понял. А это... ты пишешь? Вот. мы обязательно все проведем уже все провели не вели только вот uh -huh. два дня которые было непонятно как и что как админ будет работать Сейчас все добьем все чеки все получит uh -huh. ну да ну чё нормально ну ничего такого нету ты просыпаешься только ну блин а чё у тебя у и ты по-любому заплатишь налогов то есть как бы ты никуда не денешься то есть, что ты не ведешь, как бы, ну, заведешь все равно. У тебя все равно оборот проходит. Ну, да. Ну, вот, собственно говоря, и все. Ты же не nds Где жопу полная там. С бобками. Не, ну, слушай. Блин, ну ладно, не тот апрель, конечно, который, ну, который нам казался в феврале. Ну, ладно, ничего страшного. Я бы так. Может быть, я говорил, может быть, тут выработаем новую модель работы, при которой нам не нужно вообще там персонала до хера. Как мне вообще повезло бы с тем, то что я разогнал отдел продаж в марте еще? Ну что да, я себя да, почти да. уволил, бы, что вы уже как бы были готовы практически к тому, чтобы войти да, в. Да. Ну, надо вот по-хорошему еще: вот то, что ты вот налоги на ОСН, да, налоги на ФОД, что их надо заблаговременно планировать все-таки. Вот мы сейчас там поставили февраль-мар, да, гипотетический. Вот. А прошлый год там мы как бы никак не планировали. То есть тебе и туда надо отдать, и вот эти вот планировать, на, ну, на них деньги куда-то откладывать все равно. У меня есть так называемая копилка налоговая на расчетном, ну, в банке. С нее деньги нельзя снять, только можно перевести в налоговую. Ну, вот. Но ты ее сделал? Она с какого числа у тебя идет? Ну, с какого? Она у меня, нет, Она у меня сделана давно, я просто ей не пользуюсь, там сейчас ноль. А туда надо просто деньги откидывать. Все. А она автоматом не может? А, я понял, да, да, туда надо по-любому откидывать, Серега, потому что э, вот тебе говорит, например, бухгалтер, и все, там, ну, прям, ну, как бы раз и закинул туда. Потому что ты типа их не откладываешь, типа потом заработаю, мозг тебя убаюкивает, и потом на, Серега, плати лям 200, <свят> откуда хочешь, и еще, короче, понятное дело, непредвиденные ситуации, дохрена, вот, ну, прорвемся, что, не все сразу, это, то, что выплывают сейчас эти моменты, мы уже, по сути, сейчас вот эти вот, где планирование, БДЖТ, да, там, сейчас, в принципе, тебе на 19 год раскидаться по налогам, и будем уже по-тихому бджт скидывать вот в эту копилку тогда. Ну, как бы, потому что... Ну да, ну да. Ну, чтобы в рисках было меньше, ну, как бы, нафига не нужна. Короче, у меня это, у меня откровение пришло, да, что можно зарабатывать деньги двумя там, двумя сотрудниками, и не обязательно нужны там обороты ердовые для того, чтобы получать себе свои плановые бабушки. бабулечки, можно да. делать меньше, но качественнее. Ну, это хороший вывод. Это да. Ну как бы все говорят вот, ну то есть там оборот, оборот, оборот. Я говорю, блин, ну у тебя оборот, там, допустим, там 4 как бы. А, но а если будет, ну и ты там зарабатываешь 500. А если будет, я не знаю, оборот 500, и ты будешь зарабатывать 500. Это же меньше и работы, и всей хрени, и ну как бы смысл. Вот, но единственное, чтобы, смотри, тут как бы главное не переборщить, потому что тебя как бы качает, то, типа до хрена расходов, то нифига расходов. Тут как бы надо, чтобы затраты были в том плане, что у тебя система все равно лучше. Ну как бы, система бабкой приносит другие деньги, ну, вот когда ты сам там, ну, как администратор стоишь, и когда ты там, допустим, неделю-две там, ну, не хочешь на работу, а у тебя показатели просто. То есть это да, как бы... да, конечно, конечно, я не говорю про то, что типа давай там всех уволю, сам буду колоть, нет. Конечно. А, да, да. И тут где-то можно перерасход даже сделать в том плане, что ну, кто-то там свалил, заболел, там еще что-нибудь, ты как бы срочно там не бежишь, под... ну пожар тут не тушишь, а у тебя есть какие-то решения по этому поводу. Угу. Вот, да. Ну и по управляющему ты точно сейчас знаешь функции, если ты сможешь их размазать по сотрудникам, как бы, ну, то будет прикольно. Ну, у тебя Макс там есть, да, там у тебя есть старший там администратор. Это есть, да. Я бы уже знаешь что я бы вот... Сейчас занялся бы тем, чтобы вывел функцию, которую делает Максим с управленкой, вывел его на отдельного аутсорсного чувака или чувиху, no. И чтобы Макса разгрузить полностью от управленки, потому что у меня складывается ощущение, что он за работу с управленкой ну, как бы скрывается от других задач. которые там нужны. А тут будет четко понятно, что управленка все, no, но занимается да. только вот этим. И все. То есть, а то, получается, я может, его держу только для того, чтобы он его а Вот За сколько получается есть? все в iClouds и, в принципе, все туда попадает, да? Да. Ну, это не сложно сейчас вот это все вести. Ну да. Может, моему сотруднику Понять, сколько за это платить? А? Сколько вот это может стоить? Не, ну можно какой-то пакет придумать, что у тебя будет включено в этот пакет нашей работы, да и все. Ну то есть если данных там не хреново тучи что там ну прям вообще жесть но у нас ведут они то есть у тебя же не так много данных Ну здесь это забить полчаса с утра все ну вот полчаса с утра а у тебя получается на ежедневной основе да там до какого-то момента все заполняет он, да. Данные дублируется получается вайк а наличка тоже вайк дублируется да а, ну и все, в принципе, да. Ну, как бы, тут ничего такого нету. Давай я пообщаюсь с ребятами со своими, посмотрю сейчас, кто послободен. И, в принципе, можно с него забрать эту штуку. Давай, хорошо. Просто, ну, как бы, они же знают, ну, то есть они, как бы, ну, уже там, ну, как бы, в теме, в общем. То есть их особо учить не надо. Ну, да, просто показать, откуда что брать. Все. Ну, да, нас что, мы, как бы, сделали же всякие инструкции, там, хренукции, там, ну, как бы, дофига всего уже, то есть. Набито, ну и Макс в какой-то момент тоже будет передавать это просто, да и все, если чего, ну, перепроверить, То есть Максу дать задачу, чтобы он это передал прям, и все. какой-то момент, чтобы и он контролировал, я, и ты, и, ну, как бы все, и передадим, я думаю, недолго. Тем более сейчас у тебя там не тысяча платежей в день, как обычно, чуть поменьше, где-то 700 платежей стало, да, в сутки? В Ну да, да. Так что это. Вообще, да, сейчас Давай, Давай. Хорошо. Так, ну что ж, тогда с этим ее. С этим есть. С этим есть. Ну что, в онлайн-школу погляди. Да, ты обязательно смотри вот по налогам, куда не черкани и по зарплате. Еще зайди в БДЖТ, я хотел посмотреть, что у тебя там за 30 косарей А, ну то есть телефония, телефония, да, ты еще не платил ни зато то, ни за то. Так, а вот это же оплачено, правильно? А, это оплачено. Вот, да. вот тем более. Вот это оплачено получается. А что заплачено? Так, это я понял, это я раскидаю. Ну вот. Ну вот, и это же все как бы влияет на прибыль, и вот то, что ты налог еще подправишь, повлияет на прибыль. И то, что ты зарплату вот сейчас там перебил, это тоже влияет на прибыль. Видишь, она растет у тебя. То есть у тебя там было 810, сейчас у тебя 854. И плюс налог еще, получается, уйдет. Ну, подожди, а как это тогда? То есть, откуда деньги там-то появляются в прошлом периоде? но ну, ты, смотри, заплатил 15 тысяч в марте зарплату, да, например. Ну. Вот, но на самом деле она же в январь должна попасть. Все, она с марта убирается и на, на январь переходит. Вот, и сейчас у тебя получается налог 98 тысяч, но ты же говоришь, он там размажется на февральный, ну, на январь, на февраль, на март. Вот эти 98. А ты еще, как бы, ну, вот у тебя же есть расход, ну, задублированный получается в планировании. То есть у тебя причитаны и вот эти 90, и 125, и 45 еще. Ну ладно, хорошо. Я разберусь потом еще в этом. Сейчас пока не очень понимаю. Так, ладно. Что с онлайн-школой? Давай посмотрим онлайн-школу. Давай. <связь> 0 баллов. Ну, это у тебя, наверное, там. Нет? Или в Москве? В Москве? же. А в Москве же пусто. Сейчас, зачем ты на ездить? Если бы не арестовывали. Ну, у пропуск сейчас сделаем. Ну, а ты в трафик что-нибудь вкладывал уже? Нет, лучше набери мы только Запускаем, мы только-только сделали. Так, как у тебя? Ивашин. Вон я, да. Ну вот смотри, у меня есть два продукта, да? Первый сам себе косметолог. Ну, no. давай сразу цена, ну, чек. Вот смотри, я его продаю сейчас, да, там, цена. Так я его продаю сейчас за 3490 uh -huh. вот у меня возникает комиссия сервиса сейчас. Ну, вот, то есть я по факту с продажи там получаю вот, 3490 да, вот то есть я получу с система 139 рублей и монокли 167 да? ну, опиши а, 384 получается у тебя 3184. Ну, то есть где-то 184, 184. Ну да, 3184. Да. 3184. Вот, это я получаю. Так, дальше что написать? А, это. Ну, напиши процент площадки 9%. Да какая-то уже здесь, она уже с а, окей. а менеджер получается, вот с этих 300, да, получается? Ну, у него фикса у менеджера сейчас пока что. А, ну пока да. что <связь> окей. Но, что но, еще? Но ну, плюс ко всему тут еще телефония возникает. Я не знаю, сколько нужно позвонить. А, то есть телефония получается. То есть менеджеру вот тут вот так вот менеджеру за звонки. И оплата э, телефонного трафика. Вот. Сколько непонятно. Ну, либо менеджер у меня получает там, 30 рублей звонок. Да, то есть сколько раз, раз... три э, звонка максимум, чтобы они делали? Ну наверное, я, я не знаю, сколько он им звонит, но ну, хз. Ну, пиши, допустим, ну еще 100 там, например. Ну, допустим, 100 рублей. Вот. Ну оплата а там, ну сколько, допустим, три звонка по две минуты, что-нибудь такое, да? 6-6. Сколько у тебя минуты стоит? Рубля два-три. Ну, давай смотреть. Такой микробизнес замутил. Пошумок. Где посмотреть тариф очень Тарифы, что-нибудь такое. А, ну вот, смотри, получается 17 минут 1800 рублей. Это сколько получается? Не-не-не, это, мне кажется, 17 часов. 17 часов, да? 17 умножить на 60 плюс 15. 1035 минут. Видно, 1035. А, ну, рубль 19 пишем. Рубль Рубль 19. Ну, типа, равно 1,9 умноженное. 20 рублей, да и все. Ну, типа, 20 минут они там среди. Ну, да. Ну, допустим. И все, больше нет у тебя ничего? Ну, сейчас расходов на трафик нет. Ну, типа, вот так вот сейчас реклама. Ну, типа, 0 пока что. А -а -а -а, что еще? Ну, все. Вот там а -а -а. потом возникнет, возникнет история... Мне этот бизон расходы бизона непонятно сколько он ну да вебинар, вебинар и возникнет трафик да то есть вот сколько -то. То есть вот эти вот еще две вещи сюда добавятся давай реклама на бизона там как бы вообще ну ой бизон вообще ну как бы ты его можешь а, а, ну, я не знаю, там на человека, ну, как бы максимум возьми, там, 20 тоже рублей на человека. Типа 20. 20 на человека это же не на продажу. Ну, типа, а сколько из них в продажу уходит, ну, хз. Ну, блин, 30, 30 рублей возьми. То есть, допустим, к тебе ну, купила там, допустим, 10 человек, ты там. Типа, ну, вот смотри, 100. да, то есть возникает такая конверсия, когда да? То есть это и Рубль едва стоит, ну вот, в вебинарной комнате провести. То есть там вообще немного. Регистрации, вебинар присутствует. Купили. Да, ну типа вот так это должно то есть, смотри, если, допустим, тут купили, там, к примеру, 300 да то какая конверсия в покупку? Ну, типа 10% считается там плюс-минус нормально, да? Давай 5. Ну, Чего-то Ну, как бы человек низкий, ну, как бы, берем меньше. 6 тысяч должно быть на вебинаре? Ну, до хера, как бы. 6 тысяч человек на вебинаре, чтобы 30 купили из них? Ну, как бы так себе. Ну, наверное. Ну, не знаю. И сколько процентов сделал? 35 процентов я сделал. Потому ну, 10 процентов надо ставить. Ну а сейчас у тебя есть продажи? Сколько у тебя вообще купил человек? Я еще, я еще не тестировал этот инструмент вообще. Нет, вообще ты продал сколько человек через Инстаграм? Ну сколько у тебя продаж сейчас? Сейчас у меня продаж вот, оплаченных. 185 штук. Но вот. они по разным не, они Не, они не за 3,90. Ну, они по разным. То есть я тут тестировал 92 рубля. Там тестировал 10 рублей. это чуть-чуть, да? Ну, давай посмотрим, сколько... А сумма у тебя? Можно посмотреть всего, сколько сумма? Какая сумма всего зашла? Конечно. 85. Так, подожди. Вот она, да? За весь период, за весь период. Вот. Весь 42 заказа. Ой, создано заказов на 350 тысяч. Оплачено 185. На 269. Ну, давай, допустим, 269 делить на 3400. Ну, типа 80 где-то у тебя человек купил, ну, условно, по полной цене. Ну, допустим. А это, ну, типа, за какой, а, ну, типа, за весь период, а ты тестировать еще раньше начинал ее, да? Ну, где-то полгода я тестировал. Я понял. Ну, давай заходи обратно в Финмодель. Давай прикинем, например, а... А скинь мне ссылку эту, короче, у меня руки чешутся. Я табличный наркоман. А, у меня есть ссылка, что я гоню. Ты мне сейчас доступно. Сделал уже. Да, да, есть у меня. Ладно, давайте. регистрации а ты хочешь десять тысяч регистрации купить правильно а где ну, вот здесь ты пишешь 10 тысяч регистрации Ну это вот смотри это если идти допустим что купили 300 да, конверсия 10 то значит должно присутствовать на вебинаре 3000 конверсия обычно из регистрации в визит вебинара 30 процентов то есть должно быть 10 тысяч регистрации ну типа ну это как бы, вот такие значения. Mm -hmm. Ну а ты с кем-то разговаривал вообще тебе обеспечит эту штуку? Нет еще. Ну ладно, давай посмотрим мотивацию менеджеров, за звонки. Так, можно... Так, реклама телефонного трафика. А, реклама, реклама. Сколько как ты думаешь, стоимость регистрации? Ну смотри, да, я вот, ну, это все зависит от дофига, от дофига каких вещей, да? Но нам делали где-то двадцать рублей. Получалось. Давай даже 30, например, сделаем. Прям регистрация на вебинар. видишь, ты же, ты что, как бы. Ну. Регистрация на вебинар, ты делал уже вебинары? Регистрация на вебинар, да, я делал. Ну, то есть мы его там тестировали, у нас получалось за 20 рублей за регистрацию. Ну, типа, вот так, если сделать. Так, отсюда рекламу берем. А, типа, до вебинара дойдет 30%. Блин, это, как тебе сказать. То есть регистрация 30 рублей. Ну да есть лишь зарегистрировалась конверсия на вебинар конверсия на вебинар 30 процентов ну, окей вот давай чистыми короче получается 460 тысяч чем мы можем ну как бы что у нас может дороже быть типа на бизон 9 косарей мы закинули да. ну, по сути тебе что надо 30 тысяч всего вложить ну, в рекламу а кто тебе делает рекламу 30 тысяч ты ему даешь он тебе делает 10 тысяч подписок он получается сколько денег возьмет Б почему подожди почему 30 тысяч ну словно 30 рублей я там не угадал 30, 300 тысяч получается а, ну да, да, 300 тысяч. А, ну да, 300 тысяч. Да, это, это дохера. <с <с да, да, вот она, 17-я строка, почитали. Но, допустим, там, типа, 5 тысяч регистраций. 5 тысяч регистраций, 150 надо будет положить, тысяч. И, ну, как бы, вебинара по-любому еще. Ну, а если 20 будет? понимаешь, то есть тогда сотка. Ну да. да. А, и конверсия там, ну конверсия на вебинар, блин, но ну, я бы вот так вообще поставил. Почему? Как, а чего тебе? А у меня она в обратную сторону работает. А, я понял. Потому что вот так надо делать. Потому что надо делать вот так. Ну и типа, если ты здесь ставишь... 20% для того, чтобы... Ну вот, видишь, сразу возникает. То есть вот. То есть если здесь, условно говоря, 2000... Не понял, ни А, все, понятно. Понятно теперь. Да, 15000 нельзя. А тут допустим... а Ну да, я понял. И типа по 300 продаж тебе нужно. Ну-ка, если 100 например. А, ну вот так, да. Я понял. Видишь, что продаж. Ну, как бы 150 тысяч вкладываешь, и ну, там, типа, чистыми сотка. А конверсия на вебинар у вас точно 20% была? Ну, нет, я не знаю, какая была. Мы не дошли до конца. То есть мы делали только до регистрации. Там затестили. Получили что-то 20 регистраций. Uh, и все, и потом ну, что-то не получилось провести вебинар. То есть там Лейла беременна была, ну как бы знаешь, что мне это там, одно, второе, третье, короче, не получилось. Вебинар нужен только лишь вот для uh, двух вещей. Первое, чтобы получать контакты людей, те, которые регистрировались и те, которые пришли. Uh -huh. По этим контактам я потом буду отделом продаж работать. Это первое. А второе, чтобы я мог записывать это видео, которое, ну вот презентации, вот это вот все дела, да, чтобы я его мог записывать. И я его потом в отдельный курс еще запилю, ну как бы сделаю. отдельный курс из этого, потому что вебинары будут идти не просто продающие вебинары одного курса, они будут идти по темам. Ну типа сегодня разбираем там, вот такую тему, разбираем, разбираем, разбираем, разбираем, а по потом продажи основного курса. И я это вот то, что мы разбираем, допустим там про купероз. Раз там все запаковал, опа, отдельный видос появился, отдельный продукт. Опа, пожалуйста, его покупайте там за 500 рублей. А прессы все готово у тебя? Нет еще. еще, Ну, еще буду делать. А сколько ты таких хочешь уроков сделать? Штук 10, может быть. Ну, смотри, как, э, но они не каждый день, да, у тебя будут получать? Нет, где-то раз-два в неделю. Я понял. Ну, мы на каждом уроке будем продавать. Ну, ну да, да. Это понятно, да, это ну, а нормально. Появятся все контакты, по ним еще авторассылку, типа купи вот это, вот это, письмо там, купи запись там, купи то, купи все, купи вот еще был урок, да, там приходи, не был, так вот купи запись. Ну, короче, как-то так по мне в голове пока все, такого в хаосе небольшом, но темно. Не ну, да. ну, короче, смотри, попробуй это, ну, ну, как бы, я не знаю, сколько там закинуть. Ну, я не знаю, тысяч там 10-15, там, что-нибудь 20, может, ну, как бы протестировать вот этот первый ну, урок. Да, да, да. не собираясь сразу 150 закидывать. Ну, no, ну, no, ну. No. Потому что, ну, мы вот, короче, сразу тоже валиваем. Там, ну, как бы ну, нормально, бабок. И у нас пять дней, и они, короче, на первый день до хрена приходят. Потом все меньше, меньше, меньше, меньше. Но ну, а мы это делаем, потому что у нас как бы продукт, ну, капец сложный. Ну, то есть, им там объяснить. Мы сейчас будем делать еще один продукт, да, вот Face Forum называется он у нас. Он будет идти три дня, 6 спикеров, три дня будем продавать. Продавать будем потом, ну, как бы, большой курс, там будет чек где десятка. Вот, собственно говоря, и все. И еще, смотри, допустим, они короче, дома поучились у тебя, и вот это все купили, сделали, потом ты как их будешь приглашать в клинику? Я Зачем мне их в клинику приглашать? Я кого-то нас... вот этих вот ребят, которые, самые, которые вот эти, для физлица? Ну да. Ну да, их можно приглашать, я пока не думал как. Но среди них будет очень много тех, которые не с Москвы. Ну вот, тебе как бы, смотри, надо понимать там... Ну, короче, история, знаешь, какая прикольная, чтобы ты сейчас зарабатывал и потом они тебе еще в клинику. Ну то есть, чтобы у тебя схема вот эта нарушена не была. Ну то есть, я тебе сразу говорю. На берегу. Ну, я это тебе, наверное, проще... отправлять потом, ну и не знаю там какой-нибудь, я не знаю, промокод там еще что-то. Ну да, ну вообще и понимать, кто из них из Москвы, да, там какой-то звонок делать и, ну, и что мы им там, ну как бы предлагаем там чего-нибудь, чего-нибудь. И, вот. и вообще, что основная концепция у тебя должна по трафику быть на москвичей, ну, потому что ты как бы их делаешь, да, условно им там продаешь, как бы прибыль у тебя заказану, ну не такая уж как бы там громадная, да, там если все все все расходы там посчитать, посмотреть, вот, поэтому это. У тебя получается, вот смотри, э, ну даже вот в этой истории всей, вот где, ну вот здесь вот. Но ну, мы надеемся, конечно, что так не будет, но у тебя, например, купило 100 человек, ты в рекламу стратишь 150, да? Yeah. Значит, тебе как бы, типа, равно 3 100 минус 500 минус 100 минус 20 минус это и минус 150 тысяч делить на 100. Так вот. То есть тебе как бы ну типа с рублей всего с клиента приходит вот видишь вот здесь вот смотри ошибка две тысячи рублей на оплату телефонного трафика чтобы сделать 300 продаж ну дофига но ну, намного больше точнее будет. то есть мало ну, видишь есть что-то уже как бы выяснилось вот, ну, а сколько ну, сколько намного больше ты давай говори 300 о, нет не 300 а 100 продаж Ну вот там уже зависит, опять же, конверсия, какая будет из... Ну, смотри, 100 продаж сделал, 3000 потратил или больше? Ну, по ощущениям больше, не знаю насколько. Ну вот 5 400 нормально? Ну допустим, да. Ну, смотри, у тебя регистрация 500, на вебинаре 1000. То есть ты тысячу звонков сделаешь условно. С каждым по пять минут условно поговоришь. На до кого-то дозвонишь, до кого-то нет. Mm -hmm. Ну вот у тебя же вот это вот ну, вебинар, то есть у тебя будет их номера телефона, только ты можешь звонить. Ну, условно если даже ты по всем будешь звонить. А, ну короче история, видишь, ну как бы мы понятное дело негативный да здесь сценарий, скорее всего будет лучше, да там и конверсия на там вебинар и конверсия там типа в продажу там вот такая вся история. Вот, но даже ты там с клиента условно тысячу зарабатываешь и ты вкладываешь 150 в рекламу, у тебя 100 тысяч чистыми, да, там, ну, то есть ты отбиваешь деньги на рекламу, и тебе еще сотка, допустим, возвращается, вот, но если, там, условно, там, из э, вот этих 100 купивших, там, я не знаю, трое придут к тебе на процедуру, на твои основные, ты, как бы, вот эту всю хрень отобьешь, там, ну, как бы, э, ну, ну, как бы, больше у тебя, да, будет, поэтому основная концепция должна, чтобы они еще и приходили потом к тебе, то есть, и вообще все презы, там, все обучение, все-все-все, ну, как бы, надо на, на этом построить, Uh -huh. что ребята короче бы ко мне вообще приходить и базу тебе московскую по любому на, на этом инстаграме делать uh -huh. то есть ну как бы даже если будет например он тебе говорит, слушай Серега 25 рублей это допустим у нас регион а допустим там я не знаю там 28 там 32 рубля допустим это там типа ну москвичи ну москвичи типа дороже стоят и тебе надо ну как бы лучше проинвестировать вот эти вот недостающие бабки ну короче в Москву uh -huh. Ну, и, и, ну, чтобы у тебя основная концепция, ну, то есть, чтобы у тебя какие-то дополнительные направления, ну, как бы были, ну, резонировали с основной, ну, с основной твоей деятельностью. Понимаешь? Кор... Короче, Серега. Серега. Да. Ты там делаешь, рассказывай быстрее? Я это параллельно пишу. Да. Таргетологу. Нет, ну, с кем сейчас мы делаем это? Второй продукт еще в онлайне. Ага, я понял. Ну, короче, смотри, вот эти мелкие хрени всякие, ну, вот, ну, как бы вот такие движухи, ну, условно, да, мелкие, они, короче, должны быть с основной частью вот этой твоей основной, ну, как бы, движухи. Короче, ты вот про это никогда не забывай, и тогда будет нормально. Даже где-то чуть-чуть побольше там лучше заплачешь вот в этих вот ну, мелких штуках, но зато она будет, как бы, подбивать тебе клиентов. И клиенты будут к тебе, видишь, приходить, они будут тебя уже знать, да, там, то, что вот ты, вот там, Лейла, вот там, типа, у вас там клиника. Mm -hmm. И вы из клиники можете прямые эфиры делать, да, там, и прям там, допустим, учить кли на клиенте, на каком-то суперлояльном. Mm -hmm. Ну, короче, ну, должно быть интересно быть, ну, прийти к тебе. Возможно, регионы развивать, ну, в этом в Инстаграме. В том случае, как бы, если ты, допустим, смотришь, там у тебя Москва, например, там. 40% и какой-нибудь Екатеринбург там 60% ну или 20%. Mm -hmm. Я, ты понимаешь, что нелояльно, ты открываешь там клинику и у тебя уже как бы начинает база туда ходить. Mm -hmm. Ну, то есть вот если вот с таким еще посылом смотреть. Ну да, слушай, нормальная история. Ну, короче, вот это вот мелкая вот вся такая шушера условно, да, там, она как бы, если часть большого великого дела, тогда круто, а если нет, то, ну не круто, короче. Mm -hmm. Ну супер, супер. Короче, вот исходя из этого, даже и презы, и, и там, ну то, что ты, допустим, там в конце призы говоришь: блин, ребята, такая тема там нормальная, да, там клинику собираемся открывать там в регионах, пока еще с регионом не определились. То есть ты через нее можешь там франшизи условно искать? Uh -huh. Через вот такую штуку. Ну да. Кто то скажет, о, вы толковые ребята, настройте мне там то-то, то-то, то-то, пожалуйста, там это, это, это, так-то, так-то, так-то. Так вот, но он будет понимать, ну, то есть, ты как бы, ну, условно, ты, ну, как бы первая базу копишь в Москве стопудово, ну, как бы на Москву можно докидывать, как бы, капусты, потому что она тебе купится, там, ну, как бы, если один даже придет, ну, то есть, один к тебе пришел, там, дал, там, 150, вот тебе все и купилось, в принципе. Mm -hmm. Вот и, Ну, регионы, да, тоже, и что ты ищешь как бы через эти презы и франчайзи, и как бы, если что, филиал там я не будешь в других регионах строить. Ну, да, да, Куль. И в этом плане ты как бы смотри, допустим, рекламу, то, что он будет там по всяким деревням давать, но все-таки лучше, но сказать, нет, мне надо, допустим, ну, хотя бы примерно планировать Питер, допустим, Екатеринбург, Новосибирск, все, там, Казань, ну, Сочи нет, наверное, Краснодар. Вот такие штуки. Короче, вот это сразу закладывай. гулять пошли. Пришли наоборот. А, я понял. <смех> Положили колядь. Ты их А, это я. Это я. Что, за, что за конверсия такая? А? Что за конверсия, короче, такая? Тухлая конверсия. Надо больше. Ну там-то, конечно конечно. Слушай, ну это прикольно, вот даже ты это рассказал, с основным продуктом связать, это да. Ладно. Но ну, она как бы мелкая штука, она ну, там, на твоих силах проедет, ты что-то заработаешь, но она потом быстро ну, загаснет. Ну, понял, да, так прикольно, прикольно, прикольно. И, и то, что в так открываться можно реально. Там накопил, накопил, там опа где-то есть, действительно, вот нашел там формат открытия, в рассылочку, приходите, вот тебе сразу же и люди пришли. Приклеить, Полячек предложил. Сам всей косметолог, который, да, вот что делает. Ну и все вот вокруг этого. Короче, слави, мы гоним трафик, да, то есть у нас люди покупают, мы видим, откуда они покупают. С Москвы покупают, допустим, да. Те, которые москвичи, покупают и твои им сразу же можно давать офер на визит в клинику. Они уже с тобой познакомились, они уже знают. Приходят. И как бы, мы получаем относительно бесплатный поток клиентов. Лояльный. Или, там, там, или у нас там на да. есть к ним давать... Да, да, ну то есть уже дальше поможешь, можно, работать. можно работать. А потом дальше смотрим, к примеру, там, смотрим, там какой-то, ну там, объем людей скопился там, ну, к примеру, там, Екатеринбург, да, там, или там, не знаю, Вижевский, да, там, или еще <мышленный> где-то. Опыт. Это значит, что там можно уже там, смотреть в сторону открытия франчайзи, открытия там, своей клиники или еще что-то. То есть, открываешь, даешь, да, даешь что-то туда, раз, у тебя лояльная аудитория. Вот прикольно. То же самое по форуму можно делать, да, то есть ты, ты же сейчас, когда будешь делать обучение косметологов, руки им ставить, да, то есть то же самое, аудиторию набрали профессионалов, хлоп-хлоп, и Коля, ты гений. Ну да, я просто это. Когда есть косметологи, ну, я уже это как потом запомню. Коль, привет. Привет. А, тоже одна из этих вот. Настя же говорила про наставничество. У нас же тоже может быть типа того, что. Ну, собрали косметологу, кстати, я наставничество. То есть она ведет диагностику и просто, ну, как бы Конечно. записывает. Я ей говорю, что так она делала, что не так. То нужно, она как что. Вам, вам лучше вот эту штуку, чтобы вот этот косметолог у вас был в франшизе. Чтобы он франшизу покупал и постоянно у вас получался. Тогда будет прикольно, он будет вам постоянно платить. Или так, да. Ну, разработаем еще. Да, да. То, что вы их учите, вы уже понимаете, что они, в принципе, нормально все делают, вам будет легче открывать, потому что у вас персонал, условно, есть. Ну, как не персонал, а специалиста. И лояльная аудитория, вы уже, как бы, туда тратите. Хорошо, Коль, тогда смотри, подбиваем итог. Я под ДДС бюджет подбиваю, вот это с налогами, зарплатой подсчитываю и так далее. Там все есть. Здесь пока медитирую просто на эту табличку и запускаю тестовый трафик и там буду смотреть Да, да, ну и да. вот эти вот концепции пропиши обязательно. Главное, чтобы, ну, короче, если она не будет всяски с основным, ну, как бы вашей видом деятельности, то вот это так и останется. Вот полгода там вела текущая хрень, которая у тебя шла, условно там, ну, э, ну, несерьезная, в общем. А так ты можешь из нее серьезную штуку создать и как бы, ну, нормально вокруг этого инфобиз построить, потому что тема-то у вас прикольная, ну, ну, актуальная, адекватная, никогда не умрет. В принципе, все стареем, если хотим там что-нибудь себе улучшить. Это да, это да. Вот, ну и города смотрите сразу примерно. Там Питер, Йобург, там, Краснодар, там, Нижний Новгород. Ну, как бы вот такие, как бы, ну, -то. и то У меня там уже есть э -э, желающий. Открытый франшизе. Ага, Баби! Подожди, где же? Где же он? Где же он живет? Где-то где под Челябинском, по-моему. апа Но... Ну. Ну, да, ну, либо Челябинск, ну, Челябинск, блин, это так, короче, Йобург. А, ты про меня говоришь? Ну, я бы в Йобурге открывался, потому что там бабок больше, там такая, знаешь, мини Москва. Ладно, Коль, давай, это будем завершать, уже все у нас. Давай, Коль, пока. Давай, давай, почитай, потом напишу все.